Что наблюдает? Мне похуй, где ты там? Но я засвечаем. Я токател, я люблю тебя. Надо его еще зарядить. Раньше что там едят без меня? И вправду идет да, для Блин, сатанический круг нарисовали Ёбан Бля, его еще и покормить надо И попоить надо и уход. Ну ладно, давайте, бой. Позвольте Тлителу присоединиться к, к, к сеансу Это, конечно, я могу устроить Но сначала уход И голод так, я, он я понял, он не будет говорить Тогда, когда мамка идет за ним И Это блядь, это упрощает процесс Я, кстати, столько этих не нашел яиц <смех> Я подумал, что это будет одно из яиц Представляете? Со мной. Очень так, ладно, не знаю, где яйца все лежат Но я пытался Сначала их так сыпали, мне сыпали-то. Я же прям это. все, осторожность потерял. Я имею в виду неосторожность, да? Так, мне вот, наверное, сюда надо, да, под поставить? зажги Зажги свечи. Перемотай в А, это в ручками, ручками делаем. ладно. Фух. Дождись окончание ритуала. Я просто здесь постою и... А вы думаете он дурака, похоже? А, мама украл свечи, найди их. Блять, почему эта ночь такая длинная? Блять. Блять. Меня ждут захват. Здесь кажутся нападения такими рывками. Чуть-чуть накидающая музыка блин. Мамочка позаботится о тебе. Конечно, позаботишься, но как-нибудь попозже. Блять, я в тупике, сука. Я в тупике! Я надеялся здесь пройти! Я не хочу поворачивать. Знаете, на самом деле, знаете, типа, как скрипт работает. Ты не поворачиваешься, типа, не видишь противника, противник не видит тебя. Блять, как это. Нет, это слишком близко все равно. Все равно очень близко ко мне. Либо она не пропадет никуда. Ну, вообще никуда не исчезнет. И я вынужден буду проиграть. Блять, если день начнется заново, это будет, конечно, один. Бля, неужто я реально сейчас ну, обязан? Обязан проиграть. Правда не хочу. Я подожду. А куда деваться? Вообще никуда не уходит, блядь. Ох ты ж твою мать! Блядь, подожди, надо эти разбивать, что ли? О, я понял. Я не понимаю, она за спиной Понятно Но хотя бы красные глаза вид. За это спасибо Так, я понял Искать мы будем в подвале что, в принципе немножко упрощает нашу жизнь. Блять, это еще музыка нагнетающая. Не понимаю, где она из-за этой музыки. Вижу вазу. Вижу еще одну вазу. Ага, вижу куда-то проход. Так, сначала идем сюда. Здесь меньше всего места. Ага. Так, если я сейчас разобью вазу Мне куда? Ага, вот Сюда встану, я понял Ага Блять Вот здесь будет стоять Отлично Так, мама украла свечи, найди Бля, я так мало заряжаю. Ага, вижу. Иду сюда. Нахер. Бля. Я понял, что у меня со зрением не очень, но вот со слухом очень все хорошо. Блять! Сука! Нахуй! Блять! Ебучий пиздец! А -а -а -а -а! Да я понял, что мама нападает, когда я блять, что это? Шумлю! О, блядь, я просто хотел чуть-чуть фонарик зарядить! Блять, я с провода всем нахуй не выдернул! Так, где он? Ну все, понятно, я понял. Так, стиралку пусть Уберайся, прячется. Мама. Так, ну не шуметь, я понял. Уберайся, а если на нее просто смотреть? Она, бля, она, наверное, меня поймает. Уберайся, Мне кажется, что она меня поймала, за то, я на нее смотрел. Я вот так вот отвернусь. Уберайся, мама. О, блядь, ебать, ебать. ебать. Фу, Уберайся, Уберайся, мама. Я специально, Уберайся, я понял, что, ну, нельзя смотреть в ту сторону. Блять, а сейчас я взыпать нею. Она сейчас на нагнетающую музыку поет Блядь, она прям смотрит И кажется, она идет все ближе и ближе Когда я на нее смотрю Ага, я понял Тихо Сюда идем Ага, это из подвала подъем. Мама. так отвернулись убирайся, мама. все я в самом углу в самого угла из самых углов которые есть уголки убирайся мама блять палец стоит ты убирайся мама ага. тихо ты зачем прыгай убирайся, мама. Да. убирайся Блядь, мама. где ты рядом Убирайся, мама! Ох, ты ж, Убирайся, мама! Это да, твою мать! Убирайся, мама! Эй, я не могу Убирайся, даже фонарик зарядить. Она слишком близко. Убирайся, мама! Убирайся, мама! Да сука! Убирайся, мама! Я понял, что она глаза выключает. Это я уже понял. Что фонарик заряжать рядом с ней вообще не варит Угирайся, мама Палец стоит Сейчас, когда я фонарик буду заряжать Мне уже хватило Угирайся, блядь. Не, мама мама она еще стоит А, тут закрыто, Убирайся, мама! Так, Убирайся, мама! Ага, Убирайся, мама! Убирайся, мама! Убирайся, мама! Видеть-то вижу! Только вот только! Что... Отходим, отходим, отходим! Убирайся, да! да мама. да отходим, отходим! Да, блять, куда-нибудь. Я отойти не познакомился. Ага, а, вижу еще одну вазу. А, во-во, вполне Берайся, себе отошел. Ага, ага. Думаешь, я эту вазу Берайся. сейчас лопну при тебе? Что я сейчас совсем на идиота похож. Убирайся, мама! Надо да, у тебя идиот совсем. У. Заняться мне нечем. Вот пропадешь! Берайся, тогда можно. Берайся, тогда можно. Берайся, я даже фонарик не бежаю, блядь, реально дезориентирован. Блять, слишком близко. Берайся, Ай, прям со спины такая. А меня, тут... тихо, тихо, тихо. а меня тут... Тихо, тихо, тихо. А меня тут нет. Мама. Мне, кстати, вот интересно, вот у меня вот показаны, да, Звук Берайся справа руку. Бля, Берайся да что ж ты баба. палишь так надо мной-то? Я боюсь, баба. я в глаза смотреть. Почему? Потому что это самое. Берайся я баба. не понял, по какой причине она меня нашла. Берайся, ага. Баба. Так, мама украла свечи, хорошо, это-то я все понял. Я не пойму где. Убирайся, мама. где-то Ага, вижу. Убирайся, мама. Ага, вижу. Убирайся, мама. Там, ага, вижу. Убирайся. Блять, деться некуда. Блять. Так, я просто можно запрыгивать. Ага. Так, где-то.. А, вижу еще одну вазу. А. Блять, еще одна эти свечи. В принципе, без фонарика нормально ориентироваться. Да, совсем близко. Блять, но ну это так близко, что я боюсь двигаться. Здесь Убирайся, стены. Мама. Вот да, вот поэтому я боялся двигаться. Блять, а где еще? На вершине подниматься? Я дезориентирую. Убирайся, мама. Убирайся, мама Блять, еще бы вы не двигались Убирайся, мама Убирайся, мама Убирайся, мама Убирайся, мама Да, сейчас можно Убирайся, мама Убирайся, мама. Просто она еще каждый раз, блядь, окует мой фонарик, сука. Ага, понял, Убирайся, понял, понял, мама. понял, понял. Убирайся, мама. Блядь, ⁇-⁇ понял, тебя в Рядом с ним, я тебя в воду. Блядь, ⁇-⁇ пропала, тебя Так, воду. Блядь, я тебя в воду. Блядь, я Потом еще раз налево потом подъем наверх я не пойму открыто там или закрыто закрыто ага. убирайся, близко. Мама. Да, убирайся мама убирайся мама настолько близко вазу невозможно глядя светлый пароль а я не знаю насколько убирайся, она близко. Прям очень близко, я понял. Убирайся, мама. Так, батарейка это знак того, что она, ну, перебегает убирайся, Но Она смотрит в сторону звука убирайся, Последний мама. То есть если посветил здесь фонариком убирайся, То надо отсюда съемку Ну и хотя бы я здесь точно знаю, что здесь нету этих самых убирайся, М -м -м -м, Мешает, ага <связь> <связь> Блядь <связь> Эй, <связь> ты нахуй Какие, блядь, заботы Позаботиться она, блядь, хочет. Я что-то штаны здесь не нала. Да твою мать. Убирайся, Бля, смотри, зажимай, тварь. Убирайся, мама. Плохо. Убирайся, мама. Плохо. Точно плохо. Сколько? Две свечи мама. нашел? А сколько надо? Их пять. Пять Убирайся, свечей на одной. А я нашел только две. Блять, столько вас нету. Убирайся, свечей. мама! Это где где-то ряд, столько близко, столько сказок. Я куда-то опять завернул. Ага, вот еще одна, да. Она очень близко. Убирайся, Может. мама! Глядя, нет. Убирайся, мама! Ага, это пойдем из подвала. Хотя как эту тут пропустить? лозу Ладно, стоим Да, она близко. Убирайся, мама! Хотел бы проэкспериментировать посмотреть их в глаза долго, но не хочу. Бля... А всё? А всё? А, нет, не всё, же могу Убирайся, отвернуться. Убирайся, я так не подумал? Ах, ты Убирайся, что? Убирайся, мама! Блядь, они сейчас все двигаются! Убирайся, мама! Блядь. блядь, она где-то появилась, а где не могу Убирайся, понять. Где-то близко. Убирайся, да, где-то внизу за стеной слева, скорее всего. И смотрите, что-то справа. Но вот это постоянно нагнетающая музыка так громко очень мешает. Блядь. Убирайся, мама. Очень мешает мне понять, где она стоит. Убирайся, я бы еще, если я в нее войду, мне пизда. Ну, естественно, это логично. Убирайся, мама. Блядь, близко, опять близко. Он не дает свободу действия вообще никакой. И это ждать опять. И это уж прям бесит. А, тут еще и скейпа нет, представляете? Убирайся, мама! Сюду на паузу не поставить. Бля, ты меня забыл. Убирайся, заведешь? мама! Исчезни! Убирайся, мама! Да сука! мере по звуку понятно, насколько она близкая. Да, только повернулся, думал, о, отлично. Видите, все-таки, какого рода все-таки своего последствия решает. Идем, идем, идем, идем. Сюда идем. Убирайся, идем, идем, идем. Сюда идем. Для, тут Убирайся, стена. Сука. Убирайся, мама! Убирайся, мама! Убирайся, мама! Ага. Ага. ага. Так, где я еще не был? Убирайся, мама! Убирайся, мама! Убирайся, мама! Где мама. Да, тут я был. Убирайся, мама! Убирайся, мама! Попала? Попала. Убирайся, Садить мама! Справа. Убирайся, мама! Так, теперь мне вопрос! Убирайся, так, давайте сейчас осветим эту комнату, но я очку у нас сначала даже. А, да, да. Если при ней шуметь, то она, естественно, поймает сразу. Такие глаза красные, бля. Да на Так, ну она прям за мной ну, вот вообще-то эти глаза, естественно, будут всегда смотреть за мной, потому что они в темноте горят. Поэтому нам кажется, что она, ну, естественно, смотрит за мной. Блять, все ближе и ближе, блядь. Я у меня хуйня, что близко уйдет. Я поздно что ли? Блядь звук. Убирайся, О, еще одна ваза. Так, где она? А, вижу. Убирайся, Блядь, мама. ну слишком уж то близко. Ты что то ко мне. Убирайся, звук пусть и не так близко ко мне. Но все равно близко. Убирайся, Блядь, я не знаю, взломать ее или. Ага. Блядь, она все равно близко. Еду вазу потерять не хочу. И проиграть тоже не хочу. Блядь, мне еще минимум. Блядь. станем то вот то И все равно слышно. Если мы увидим здесь свечу, мы не успеем ее поднять. Но она будет отходить. Она не передвигается, она телепортируется. Похуй. О-па, сюда отходит. Блядь, еще, еще надо найти свечи. Уберайся, О! О! Уберайся, так, где? Уберайся, близко Близ! Или не очень, стоп! Вот теперь. Не уберайся, очень близ. Но близ. Нужно понять, куда мне прийти. Я не понимаю, в каком я пространстве дыхание. Убирайся, мама! Сейчас. Сейчас он не пойдет. Понятно. Сейчас появится близко, отвечай. Убирайся, мама! Нет? Убирайся, мама! Ой! Убирайся, мама! Отлично, Аркут-то я мама. отошел от нее куда-то. Так не вижу ее, духовку. Блять. Вижу. Вижу. Не очень близко. Нельзя, нельзя. <с> как бы не хотелось, нельзя. Я думаю, это последний свеча стоит. Заметьте, прохожу всю игру в темноте. Убирайся, мама! Пора. Пора, пора. Убирайся, Нет, да. Мама! Похуй. Бля, да ладно, еще. Убирайся, мама! Так, вижу. Тихо. Убирайся, мама. Вижу, понял. Вижу, в вижу, пространстве, Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, так, Убирайся, стиральная мама. машинка Убирайся, мама! Здесь вас не видно Убирайся, Здесь... мама! Насколько Убирайся, близко сложно станет Убирайся, Убирайся, мама! Убирайся, мама! Пойди подиже Убирайся, мама! Убирайся, мама! Вижу, все. Блять, они нечего постоянно пиздят мне так. Убирайся, мама. Так здесь мусорка. Убирайся, мама. Так пойдем наверх. Открыть естественно нельзя. Фонариком мы дергать не будем, потому что она переедет Убирайся, в эту часть, мама. в эту часть локации. Не помню ходил ли я направо. Блять, звук ждем. Убирайся, мама. Так... Убирайся, мама! А, вот этой части. Опа, вижу вазу, последняя, кажется. Убирайся, мама! Е вообще даже здесь нет. Убирайся, не мама! Блять, застрял. Убирайся, да мама. Давай зми! Убирайся, мама! Так, расставь свечи. Проще сказать, Убирайся, что не сделать. Мамочка, идет. Убирайся, мама! Заныкался как Убирайся, смог мама. Слишком страшно Убирайся, мама Убирайся, А, вижу мама. ее Все, хорошо, вижу Это у меня достаточно Убирайся, мама Блин, я еще так писала Убирайся, Убирайся, мама Убирайся Убирайся, мама Убирайся, мама Малочка позаботится о тебе. Убирайся, мама. Позабочишься. Убирайся, мама. Ага, ага, ага, ага. Убирайся, так, нет, мы пойдем почему-то на эту сторону, потому что она появляется в пальчике мест. Убирайся, мама. Убирайся, мама. Убирайся, мама. Но она прямо около прохода сейчас. Все очень логично. Главное, спокойствие, терпение, никакой паники. Можно пройти быстрее, я, конечно, не спорю, но спешить некуда. Лучше, блядь, перестраховаться, перебздеть, чем здесь. Правильно? Правильно. Так, смотрите, значит, она идет в на место шума. Я специально... Вижу, но мы пройдем здесь. Ага, ага. ага. Блять! Тихо, тихо, тихо. Я не шумлю, просто зажигаю свечи. Отходим. Дождись окончания церемонии. Отходим от. Блять, куда бы отойти? Отходим. Вот так вот, Реально, а девчон, Я надеюсь так... это все. Я, я уже давно в не прибегали Если сейчас он спрячет кассету я не хочу я... Изгони маму, уничтожь запись Как долг Хотя прикиньте, если еще в этом кошмар должен был Задача, три точки Ложись в кровать Блять, подождите, ну я конечно записываю подряд Но, все равно Блин Просто хочу посмотреть Заметьте, а, во-первых Пропала пентаграмма Во-вторых Свечи В-третьих Везде разбитые вазы В-четвертых, хочу посмотреть яйца Есть ли тут где яйца Блять, я вот Ведь все это делать без света Потому что, ну, реально лучше не спешить Спокойно искать. Запутался 5 миллиардов раз в локации. А, так вот где этот стол. когда я думаю, что... Когда я, когда я вот я заметил вот эту коптильню, сразу же понял, где я нахожусь территориально. Представляете? Это вот настолько я в панике начал запоминать локацию. Блядь, нет, он не яиц. Нету. Я не знаю, сколько здесь концовок. Как, ну, типа, если они, ну, кроме одной, да, там... Кроме одной концовки, если они еще телефон звонит, нахуй. Опа, яйцо. 22. -ое. Ключи от машины. Нихуя. Себе. 21. -ое. Еще одно яйцо где-то есть. Еще бы я на телефон отвечал. Где вы видели, чтобы ребенок ночью хрен знает во сколько? Отвечал на телефон. По-моему, это глупо. Но это мое мнение. Не, можно поднять трубку, конечно, но родители пизды. Кстати, интересно, где родители все это время про, про спят. Родители, ну, все. 25 декабря, 98, Рождество. Ну все. Мы его типа праздновать должны, да? Задача. Открой свой подарок. А, ну вот, все, нормально. Прям Рождество, Рождество. Все двери от. О, день! День! То есть, я это, то есть, герой все это делал ночью. Чтобы что, правильно, без беспалевно. Давайте осмотримся, хочу посмотреть на локации. Ну, если не хотите, перемотайте минуту цать. Вот где мы застряли в прошлый раз, мы можем повторить эту затею. Как я думаю, что мы сможем и сюда даже перепрыгнуть. А там тоже забор, да? Больная. Давайте посмотрим залезть не хочет подожди где-то вот тут, тут нет вот с этого угла залазил. не дают залезть представляете как у меня это получалось а вот все там забора нет ладно после прохождения в первую же ночь пойдем гулять туда походу даже можно с крыши э, спрыгнуть на козырек и с козырька прыгнуть попробовать но это уже для тех, кто захочет прям остаться посмотреть на все это дело. Так. Ну, тут понятно. А, тут дверь-то закрыта. А могли бы показать. Могли бы и показать. Яйца я тут нигде не вижу. Блин, настолько маленький. Но ну, я так высоко прыгаю, блядь. Охренеть, у меня прыжок. Бля, я так боюсь, что сейчас будет скример какой-нибудь. Подобрать яйцо. Аберт от кекса 22. -го. Всего собрано 19. Три яйца пропустил. Три яйца. Ну ладно, открываем. Так долго. И там сначала... Шух, шух, шух открывал, блядь. Как не в себя эти коробочки, блядь. А тут сосать нахуй. Еле-еле, блядь. Открываем эту коробку. Опа, нету. Блядь. Мама Мурняша. У автора идеи, ведущий программист. Более подробная информация на нашем сайте. Ты открыл калейдоскоп. Новая глава запускается через главное меню. Новая глава? Калейдоскоп. Просто из любопытства. Давайте глянем. Калейдоскоп. А, то есть можно взять эту концовку. Или, подождите, или нам дают возможность открыть... Подождите, это была плохая концовка, типа? А как открыть хорошую? А можно ли найти все яйца, будучи вот в таком моменте? Или не дадут? Все двери закрыты, кстати. А как я на улицу сюда выходил? Прикол! А как я тогда вышел на улицу? Ну, подарок-то я понял. Калейдоскоп это концовка. И носка нет. Ха! Это чисто концовочку посмотреть. А, чисто все закрыто, чтобы я, может быть, не мог что-то сделать. Ну ладно, я уже понял, хорошо. Меня уже этим не напугать. Блин, плохая концовка, печально. А, подожди, нет. Я, Он ест Пожалуйста, настоящую. покорми Таттл Тейл. Не понял, что это за фигня. Этого достаточно. Пожалуйста, ухаживай за Таттл Тейлом. Это я, Таттл Тейл. Привет. Так, расчесали. А -а -а. Даже дела да не ждут, посадить Таттл Тейла на диван. Бля, да ладно. Прими знания от отлетела. Существует три основных цвета и нет несколько других. Так. Два плюс два это Четыре. математический пример. В океане можно обнаружить воду. Соленую, кстати. Челожалит. Это... больно. Чего-чего? Пища содержит в себе вире Сел. <звук> Узнай, кто стучался. Ага, посылку принесли. Прочти письмо. <звук> Таинственная записка. Хм, что-то не так, как изменился. Все было совершенно иначе. Не волнуйся, просто попытайся вспомнить, что произошло в ночь перед Рождеством. Ой, ладно. Это все очень долго, сюжетную основную мы закончили. Да, все, я понял. Спасибо большое за просмотр. Мы это не будем проходить, только если наберется там ну, хотя бы лайков 10. Так что подписывайтесь на канал, Пожалуйста, ставьте палец да вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Всех люблю. Пока-пока. Ну, будет продолжение, естественно, пишите Пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, попроснись. если продолжение именно Пожалуйста, от меня этого прохождения проснись. игры.